Наверное, наступило пора рассказать несколько личных историй. И, скорее всего, видео именно про то, что для меня это не совсем до конца понятная вещь и удивительно. Есть моменты, когда людям очень хочется рассказать обо мне. Иногда обо мне это имеется в виду просто другие люди. Маленький пример из жизни. Недавно мы с дочерью пришли в магазин украшений. Мы хотели купить украшения и, как вы видите, это даже удалось. Но женщина, которая сидела за прилавком, я понимаю, что то, наверное, она себя позиционирует не только как продавца украшений, но и человека, который разбирается в значении камней, в восточных учениях и так далее. По крайней мере, мне так показалось. И все бы ничего бы, если бы она не не начала рассказывать, какие у дочери проблемы. Причем, почему я так улыбаюсь? Медицинских показаний к тем проблемам, которые она называла, нет. И то, что ей показалось, оно очень прекрасно вписывается в общепринятые шаблоны социума, когда они видят людей подобного рода. И у меня возникает тогда вопрос, какая для тебя ценность рассказать обо мне? Ты пытаешься меня напугать, пытаешься мне что-то объяснить, пытаешься мне что-то сказать такое, чего я не знаю, то есть... Если ты что-то знаешь, это хорошо, но кто сказал, что этого не знают другие люди? Учитывая еще, что это уровень шаблона, учитывая, что мы пришли в магазин украшений, а учитывая, что мы прошли медицинское обследование, и то, что она говорит, это неправда. И моя дочь, она... Обученный человек, она знает, что когда люди говорят о ней, это не всегда про нее. Это люди говорят о себе и хотят как-то показать собственную значимость. У них какие-то есть нюансы, потому что на вопрос «Во, прекрасно, что вы все это видите, давайте вы тогда подберете нам камни, которые уберут эти проблемы». «Ой, ну что вы, ну это же...» а, а... А тогда зачем? Все, если ты не можешь решить проблему, зачем ты об этой проблеме человеку рассказываешь и напоминаешь? И, видимо, наш веселый вид ее очень сильно не позабавил. Она решила, что мы, может быть, не верим, еще что-то. Зачем говорить человеку о проблеме, если ты не можешь ее решить, если ты не можешь помочь человеку? Зачем ты это делаешь? Ты тот человек, который решит проблему? Ты тот человек, который истина в последней инстанции? Ты тот человек, который специалист данной области? Зачем? Иногда общаешься с людьми, которые работают в каких-то сферах человек-человек, и они очень активно пытаются тебе рассказать, что тебе надо сделать пытаются рассказать о тебе, причем после фразы «Спасибо, не надо!» Вы действительно думаете, что если вы сейчас обо мне расскажете свою собственную правду, я тут же что-то начну делать? Или вы действительно думаете, что таким образом, врываясь в пространство человека, можно повысить человеку счастье у меня есть один принцип если ты не можешь помочь молчи если ты можешь помочь с этого и начни и такая фраза часто у меня звучит я это говорю не потому что здесь ничего нельзя сделать а потому что это можно убрать и я знаю как и тогда я могу говорить но если я не знаю, как решить проблему, не надо издеваться над человеком.